Добрый день всем. Меня зовут Ларина Фещенко. Я директор Международного образовательного агентства Центр, который располагается очень-очень далеко от Турции. Это российский Дальний Восток, мой город Благовещенск, который находится прямо через Амур от китайского города ХИХ. И у нас, естественно, деятельность нашего агентства в основном нацелена на те образовательные учреждения, которые находятся либо в Китае, либо через Тихий океан. Это США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и так далее. Этот визит а, в Турцию – мой первый а, приезд не только в Анталию, но и в Турцию вообще. А, и, конечно, мне, наверное, я самый-самый а, смелый человек, который проделал весь этот путь. У меня заняло только 8,5 часов, чтобы долететь до Москвы. Ну и, соответственно, дальше от Москвы уже сюда, в Анталию. Огромная благодарность организаторам а, вот, данного фамтрипа, потому что... А, Увидеть все своими глазами, прочувствовать все самому и потом донести это до для для своих клиентов – это самое, наверное, важное, самое главное, потому что ты знаешь, чего ты можешь ожидать от данного учебного заведения. Программы, которые предлагаются э, академией, они очень разнообразны. Это и… Детский сад ⁇ это и школа русского, русская школа, которая предлагает образование среднее на основе программ, принятых в Российской Федерации. Это и летние программы, это могут быть программы стажировок, это и лагерь Олимпус, который очень интересные смены предлагает для своих участников. Ну и, конечно, это получение высшего образования в Академии туризма Вантая что дает возможность студентам получить двойной диплом, который будет признан не только в Российской Федерации, Турции, но и также в Соединенных Штатах Америки, поскольку школа является партнером организации туризма и гостеприимства Соединенных Штатов Америки. Всем очень рекомендую приехать сюда вместе со своими ребятишками дать им возможность провести замечательный летний отдых и познакомиться с замечательным коллективом, очень теплым, радушным. Спасибо большое!